В Казанском федеральном университете свою работу начала зимняя школа. 1 февраля для абитуриентов и студентов вузов начался первый день интенсивного практикума. Темой зимней школы стала юридическая журналистика. Выбор темы обусловлен тем, что уже в марте Россию ожидает крупные политические события – выборы президента. А это большой информационный повод, о котором журналисты должны не только сообщать своей аудитории, но и разбираться во всех тонкостях избирательного процесса. Леонид Толчинский – директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета в приветственных в словах отметил, что юридическая журналистика это очень многогранная тема, которую нельзя раскрыть в рамках одной лишь зимней школы. Она может э, очень много дать на будущее пищи, которая э, вообще вот, нужна сегодня медиапространству для того, чтобы определить свою будущую экономику, свои будущие пути выживания и развития. Правовые знания невостребованы у журналистов. Об этом заявила Наталья Лосева, пресс-секретарь Верховного суда Республики Татарстан. По ее словам, законы должны знать все, особенно журналисты, которые работают в зале суда. На практикуме в течение двух дней выступит множество юристов и журналистов. Цель их работы – это поделиться опытом с будущими журналистами. Кроме этого, планируется создание постоянной школы интенсивного практикума. Олег Ашина, Андрей Багаудинов, Универньюс.